привет, мы играем в какой-то какой симулятор. Сейчас мы играем в симулятор этого дальнобойщика. Что-то делать, я не понимаю. Да и как я проиграл проигрывать. Дополнительный контроль для управления газовиком по поехать вперед на пару метров, остановиться. Добляя, я не могу назад доехать. Ехать не буду. куда нажимать что-то поехал Тормоз. Стороны такие, подобимые. Ой. Ага. Какой... Думаю, что я что-то не решила.